Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Рис в Испании появился э, в районе 330 года до нашей эры, но вплоть до 7 века нашей эры, то есть в течение 10 веков, его использовали практически исключительно в лечебных целях. И только в эпоху Эль-Андалуса, это 714-756 годы, его активно стали употреблять в пищу. А мусульмане захватили Пиренейский полуостров очень быстро, буквально в течение 8 лет. И сразу стали очень мощно развивать сельское хозяйство. Знаете, я готовить начну, а про историю в процессе поболтаем. Масло надо разогреть чугунки. Так вот, мусульмане обладали очень серьезными знаниями в сельскохозяйственной области. Вовсю использовали ирригационные сооружения. И именно в эпоху мусульманского владычества рис стали выращивать практически в промышленных объемах. Затем началась реконкиста, мусульманы изгнали, а испанцы сами по себе мало что понимали в регуляционных работах. В здешнем жарком сухом климате выращивать рис без них, мягко говоря, сложно, поэтому они рис прекратили выращивать. И только по прошествии очень длительного времени опять стали его растить, буквально в 70 километрах от этой кухни в местечке Альбуфера. там такое здоровенное очень мелкое озеро, вокруг него очень болотистые места. Там, короче, без всяких редакционных работ в рис выращивать можно. Так вот, по сути, только благодаря мусульманам и захвату мусульманами Пиренейского полуострова, в Испании и появилось такое огромное количество блюд с рисом и любовь к рису проявилась. Сегодняшнее блюдо называется по-испански «орос кальдосу». Орос – значит рис, кальдо по-испански бульон, так что «орос кальдоса» дословно получается как рис бульонный, что ли. По сути, это не одно блюдо, а целое семейство блюд, которое можно было бы, наверное, сравнить с очень густым рисовым супом, ну или с очень жидкой рисовой кашей. Причем, ароскальдоса может быть с морепродуктами, с рыбой, овощной. У меня сегодня с бычьим хвостом. Подробностями этого рецепта со мной поделился один мой хороший знакомый, местный мясник. Конечно, в отличие от прочих рецептов Роскальдоса, этот готовится раз в пять дольше, хвост варится очень долго, сами понимаете, но зато результат получается совершенно сногсшибательный. А хвост у меня со всех сторон подрумянился, корочка появилась, пора добавлять овощи и заливать водой. Вот эта вот поджаристая корочка на мясе даст бульону дополнительный такой классный вкус и аромат. забыл и протертые томаты. Сейчас исправлюсь. Теперь надо довести до кипения, убавить огонь и варить полуприкрыв крышкой на очень слабом огне часа три с половиной четыре. До тех пор, короче, пока мясо с костей не начнет сваливаться. Пряности положу сразу. Здесь у меня душистый перец, черный перец. Так, ну и немного паприки. Перерыв до окончания варки хвоста. Подготовительные процессы у меня наконец-таки все завершены, и вот только сейчас мы приступаем к приготовлению ороскальдоса. Так, все овощи из бульона нужно выкинуть, они уже все, что могли, отдали, а хвост вынуть аккуратненько и отложить в сторонку. Сегодняшний вариант пойдет цветная капуста и сладкий перец. Красный и зеленый взял. Все это надо слегка поджарить. Причем, чтобы не увеличивать жирность бульона, обжарку лучше проводить на жире, снятом с бульона. Ну и пока процесс идет, мясо с костей сниму. Парочку самых красивых кусочков отложил в сторону пока. Овощи поджарились, добавляю бульон и рис. Огонь сильный, чтобы получить красивый желтый цвет, можем добавить куркумы. Варим 8 минут при периодическом помешивании на сильном огне. Рис для этого рецепта лучше брать либо среднезерный, либо круглозерный. Длиннозерный не подойдет. не 8 минут прошло, убавляю огонь до слабого, возвращаю сюда мясо и парочку вот этих вот отложенных кусков. Они важны для красивой подачи, чтобы едоки сразу понимали, что сегодняшний рост альдоса идет именно с бычьим хвостом, а не с каким-то другим мясом. Ну и доселить надо уже по вкусу, естественно. Еще 8 минут и надо будет тащить эту посудину за стол к ядокам. Вот такое простое народное блюдо. Рис в бульоне. А, а из чего бульон делать и что еще кроме риса в бульон добавлять? По большому счету без разницы. Так, ну и дайте я утащу вот, вот риса сразу с кусочком мяса. М -м -м -м -м. это вкусно, это очень вкусно, потому что бульон дико насыщенный. Дико насыщенный бульон и рис этим делом пропитывается. Я предполагаю, что э, испанцы это блюдо изобретали в расчете на удешевление э, процесса питания. Потому что, по идее, в этом блюде можно приготовить сначала э, хвосты, отварить их, их отложить до лучших времен, для того, чтобы приготовить под подать второе блюдо. А это в качестве такого полу рис побольше наварить, каких-то овощей, овощей дешевле, и получить такой полноценный обед из двух блюд. Вот. Он может быть, все это по-другому было, не знаю. Я в те времена, когда изобретался за блюдо, не жил. Поэтому рекомендую вам попробовать. Не обязательно именно с бычьим хвостом. С ним очень вкусно, но не обязательно. Можно взять другое мясо. Можно в конце концов сделать с птицей. Можно только с овощной сделать состав. Главное, очень-очень-очень насыщенный бульон. Доедать буду за кадром. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, за репосты. Всем пока.